Тоска заела, грызня какая-то кругом. Ладно бы там у голодных миллиардеров и комических космических начальников, им уже ничего не светит, доля их пожрать друг друга. Ну и святые туда даже, будто нет у них благодати Божией, будто любовь отца покинула их, будто Господь обманул их и лишил наследства вечного. Драчки по пустяка, что особенно мерзко, те безбожники делят землю, дерутся за миллиарды и за власть убивать без суда. У них руки в крови, но в руках золотишко. И вроде как не зря воровали, убивали. А так называемые христиане, они разменная монета в руках, властителей земного праха. Они раболепствуют перед насильниками, ублажая их, убеждают их в том, что их дела кровавые – это благословение Божье, что все преступления и все кровавые жертвы – это и есть их служение Богу. Получается, что Бог во главе зла и обмана. Главари убийцы, самые ближайшие сподвижники Бога, а смиренные христиане, молитвенники это пища злодеев. Подражая своим господам, ведут они войну друг с другом не на живот, а на смерть. И оружие смертоносное в руках святых имя Божье и Слово Божье. А скажи правду, свои же и побьют, и опозорят, и отлучат. От того и дух мой угас. Собрался? И ушел. Куда ушел? К Иисусу. Куда же еще? Вот, слушаю его, что он говорит. Весь народ хотел прикоснуться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: Блаженный нищий духом, ибо ваше есть царство Божие. Блаженный алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженный плачущий ныне, ибо возрадуйтесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого. Спасибо тебе, Господь! Стало так легко, даже радостно, и плач во благо, и жажду утолил. и отлучение, и поношение превратились в благоухающий аромат свободы. Ах, как это благостно – дышать свободой! Спасибо, Иисус!